Почему квартиры в Сочи растут в цене? Во-первых, это единственный город в России, где нет зимы. И многим она действительно не нравится. Сейчас январь и, кстати, плюс 18. Здесь море и горы, и вы можете выбирать, где находиться. Это очень маленький клочок в России, и второго, увы, такого в стране нет. Ограниченность предложений в недвижке, и нельзя присоединить соседнее поле и застроить, как, например, Москву. Потому что везде горы. Сочи не зависит от кризиса, и его всегда покупают, и это хорошее место сохранения дизайна денежек от инфляции вместо банков. В город вкладывают деньги как государство, так и частные инвесторы, а именно строят университет, наикрутейший концертный зал, холл новой волны, международный центр гимнастики, технополис, центр единоборств, горнолыжку, причем это будет пятая в Сочи. Создается благоприятный налоговый климат для IT, в Сочи едет средний класс со всей России, заходят мировые операторы сервиса, приходят именитые бренды ресторанов, в отличие от Турции, Испании и Турции, Здесь понятный менталитет, здравоохранение и обучение. Ну и, конечно же, про Сочи постоянно говорят в СМИ. Даже, наверное, больше, чем про Москву и Питер вместе взятые. Залетай на наш YouTube-канал и знакомься с недвижимостью Сочи более подробно. Ссылочки ты увидишь в профиле.